Итак, коллеги, всем привет. Сегодня у нас 14 число и давайте посмотрим, что у нас есть интересного на рынке. Начнем с сиплого, как обычно. В пятницу что у нас произошло? У нас произошел снос топов. В принципе, неплохо выглядит. А, произошло это в маргинальной зоне 100%, и есть вероятность, что именно здесь цены уже остановили окончательно. Текущий вход у меня по рынку, на самом деле стрёмный такой вход. О, дядя проснулся. А, вход стрёмный, но есть вероятность, что цена просто улетит отсюда дальше вниз. А логика простая, у нас есть большое количество пустоты как раз-таки на сносе вот этих хайов, стопов, и в пятницу, да и сегодня было проторговано большое количество объема, то есть есть вероятность, что это именно останавливающий, скажем так, объем. Второй вход уже более здравый он от паца всей этой проторговки. И последний вход это на сносе стопов на обновлении хай я максимум. Считаю, что цена сходит где-то к 3000, Ну, примерно вот что я ожидаю. И потенциал движения здесь, даже если возьмем среднее, это будет где-то порядка 50 пунктов. То есть 50 пунктов это. В принципе нормально есть вероятность что цену могут отправить ниже но вот это вот все 2937 будет преодолеть нелегко скорее всего будет просто какие-то вот пунктов на 10 заходов вниз но пока дальше вниз не вижу то есть здесь цене нужно набирать неплохо позицию поэтому будем посмотреть как себя цена будет вести так нефть а нефть ничего интересного нету да то есть э, я уже писал что благополучно про шляпил культурно скажем так вход шикарнейший был вход от э, маргинальной зоны здесь уже повернул в другую сторону плюс кластерное вливание плюс big принт да, то есть несли стопы либо кто-то по рынку зашел в продажу в любом случае роботы воспользуются, или цена улетела наверх что сейчас, так, этот уровень же не актуален, что сейчас, в принципе, я ожидаю возврата вот к этому, возврата вот сюда, да, горит, к уровню 5382. Потом уже будем смотреть по ситуации, есть единственный вариант, что цена вернется к уровню 54-44, и отсюда мы сможем взять вот какое-то такое движение. Это единственный вариант, на текущий момент все остальное неинтересно. Глобально обсуждать нефть смысла нет, потому что слишком политизировано сейчас. Так, еврей, еврей, есть вероятность, ребятушки, что нарисуют фикс-префикс, как только мы сходим ниже уровня, уйти отсюда, ниже уровня 1.10.490, это нафиг удаляем, давайте отметим, 1.10.490, я даже сейчас алерт поставлю, то в обязательнейшем образом да, обязательно надо будет заходить в покупки продаж вот поэтому а, что мы с вами ожидаем по крайней мере я обновление лаев дальше возврат вот сюда в объем в принципе он уже есть Максимальная верхняя точка у нас будет 110-830, оптимальная 110-770. И вот отсюда мы будем продавать. Продавать мы будем с несколькими целями. Первая цель это 110-330, второе это обновление вот этих лаев обязательно. Вот. То есть потенциал движения составит где-то 88-120 тиков поэтому, в принципе, на этом заработать можно будет неплохо, поэтому основной интерес на сегодня у нас на 100% это евро, прям обязательнейшим образом его нужно сегодня будет не просрать фунт что у меня по фунту, в принципе кто изучал посты которые я вчера выложил те в курсе, тем более в курсе ребята из мастер-группы, мы оставляли мы оставляли ордера на, на, на значит, говорю на выходные первый вход был насколько помню вот отсюда отклад нет, нет нет ниже ниже он должен был быть примерно где-то от этих биг принтов может быть чуть повыше и последний последний где-то либо от этого кластера либо от этого кластера да не суть уже и не вспомню мысль простая мы прошли наверх 500 14 тиков это дохрена. Это дохрена, поэтому я более чем считаю. Ну, вот смотрите: да, то есть, мы снесли вот эти стопы, вот эти стопы, вот в этом объеме уперлись, вот в этом объеме уперлись. Ну, к, до этого кластерного объема мы еще не дошли. Не знаю, дойдем, не дойдем, пока гадать не будем. А мысль простая: взять шартовую коррекцию. В принципе сделка в безубытке поставил в ноль, чтобы было видно, так обычно в плюс один тик. Поэтому как только закончу видео, перенесу в плюс один тик, чтобы перекрыть все комиссии. Что дальше? Я ожидаю движения цены вот сюда, вот такое неспешное, спокойное наборное движение. Дальше, чтобы вам было понятно, фибу сейчас натяну и примерно вот отсюда. Когда звезды сложатся идеально, можно будет заработать еще порядка 450 тиков. Поэтому в принципе сидим, сидим на заборе, ждем. Можно в принципе ну, пока двигать нельзя, толбанут вниз. Ну, что, сделать что-то типа этого вниз, наверх, потом опять вниз. Но вот тогда без убыток подтяну пониже. Пока так как есть. Вот, поэтому сидим, как сейчас уже у нас европейцы Англия пришли, ничего не делаем, просто сидим, ждем и все будет хорошо. Вот. Если конъюнктура на рынке не поменяется, мы с вами заработаем на этой сделке порядка 180 тиков, это более чем нормально. По канадцу логика простая, а на самом деле безработица никак не улучшилась, движение было прогнозируемое, хайповое. Кто умеет анализировать фундамент, тот, в принципе, поймет, о чем я говорю. То есть зачастую там госслужащие как-то меняются. Вот, а реальный сектор... Я не увидел изменений. А, суть какая? Первое, вход это от, ну, чуть пониже, да нет, ровно от паца вот этой проторговки, логика такая же, как по сиплому. И второе это на сносе вот этих стопов в стопроцентной маргинальной зоне. Вот, в принципе, все чуть выше вот этого паца. Ну и сильно сомневаюсь, что выше вот этих объемов мы уйдем, поэтому, ну, можем, но, в принципе, кананец дешевый, поэтому можем себе позволить. Вот поэтому вот такая логика. Цель такая же <coughs> из этой области. Движение к бигпринту к уровню 75500, условно говоря. Теоретически есть вероятность, что мы полностью весь этот импульс поглотим, но пока это лишь мысли и подтверждение им нет. Поэтому сделаю как-нибудь, не знаю, вот так что ли. Вот. При наличии хорошего подтверждения, при наличии как люди любят выражаться сетапов. Отсюда можно будет пробовать э, искать какие-то покупки. Очень важный момент по Канаде. Э, не по Канаде, по США. Я его расскажу завтра на основном обзоре. Так, СИП, понятно. Пока уходит минус. DAX пока не трогаем. Золотишко, в принципе, сделку мы видели Вход отсюда, вход отсюда и вход по самому лою. Поспешил, честно скажу, поспешил, ну, нормально были деньги, решил прикрыть позицию, но реально мат ожидания нарушил по полной. Движение у нас сейчас, куда мы идем? Мы идем примерно к уровню ну, говорю, 15, да, то есть 15.00. И я ожидаю дальнейшего движения вниз пока что, до тех пор, пока общественность не станет новость известной по США. Поэтому примерно сюда идем, дальше уже будем смотреть по ситуации. Могут не дойти, но в любом случае выглядит интересно. Так, швейцарец, благополучность сегодня ночью была сделка прожевана. Вот, и швейцарец ушел от меня, от этих классных вливаний, точнее, без меня, да и от меня. Поэтому пока ничего интересного, к сожалению, нету. Будем ли заходить с ретеста, пока не уверенно выглядит, но не очень, не очень завлекательно, если вернется опять к ретесту. Поэтому будем посмотреть. Так, дальше австралиец. Ну, блин, маргинальный зона надо менять. На самом деле, мне он не особо на текущий момент интересен, 67.22. То, эм, то есть, скажем так, есть инструменты, которые более техничные, ходят лучше, дают заработать больше, поэтому, ну, такое. Можно попробовать, вот, в принципе, логика остается без изменений. Сходили к троим четвертям, одну, вторую даже близко не заметили. И сейчас мы сходим, с того говоря, к 67.60 к подсу. Может быть, да, то есть мы видим большие рыночные продажи, цены толкают вниз, поэтому, в принципе, до тех пор, пока кумулятивная дельта не изменит расцветку, да, можно, можно пытаться искать продажи, поэтому, ну, здесь точки входа нет, поэтому, интересно, то же самое по, то же самое по, так, стоп, это у нас был швейцарец, австралиец и новозеландец например ну, та же сам байда только еще менее красивая хрень вот и все поэтому нафиг а, по иене сделка осталась с пятницы логика простая жду так так так так так давайте кому вот так сделаем В а, безубыток а, жду в принципе движение вот сюда к уровню 93 150 но ну, Можно даже теоретически рискнуть и без убыток поставить ну, куда-то вот сюда, заработать Можешь. чуть побольше, но есть вероятность, что выбьют по, по стопам, поэтому тут еще нужно будет подумать. А, объем в принципе накапливают, но есть вероятность, что будет какой-то флэт какое-то время, поэтому все-таки по безубытку подумаю. Цель 93-150, это у нас 3 четверти, это в принципе неплохой, неплохая вещь, где можно зафиксировать эту сделку, это чуть выше вот этой проторговки, вот буквально шипом могут зацепить и сделать откат ниже, поэтому будем посмотреть. Максимальное движение, куда я жду, это вот в эту область, можно даже сделать по одному контракту, ну посмотрим пока так, то есть 93 535, 93, 150, кому интересно, кто в позиции, но, пожалуйста, пользуйтесь. Вот, в принципе, и все на этом. Торгуйте в плюс, успехов вам, не забывайте про риск менеджмент и money менеджмент. До встречи завтра на большом, крупном прямом эфире и обзоре рынка. Все, пока-пока.